Украина начинает терпеть тактические поражения в войне с Россией, в то время как Россия, в свою очередь, приобретает тактические победы. Вот получается: Попасная, рубежная, Красный Лиман, Северодонецк. Ну, Мариуполь, как я уже говорил, это следствие первого этапа операции, поэтому как бы в этот список я его не включаю. То есть. Тактические успехи есть, стратегической победы нет. В то время Дмитрий Медведев, который сейчас по сути никем не является, из вас его никак, но тем не менее заявляет о том, что всадники апокалипсиса уже в пути. Это не прогнозы, это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Хоть он является по большому счету и никем, но тем не менее, он ничего не говорит от себя. Я думаю, что для здравомыслящих людей это давно не секрет. Он, как и многие другие, является рутом Путина. И что касается всадников апокалипсиса, то тут я с ним, пожалуй, соглашусь. Потому что первый всадник пришел в начале 2020 года, второй всадник пришел к нам... 24 февраля 2022 года, и сейчас приближается третий всадник под названием голод, а потом будет смерть. Так вот, в этом видео мы разберемся, к чему это все в итоге приведет. Не только Украину, Россию, а вообще всю нашу человеческую цивилизацию. Если американцы сделают это, будет явный переход красной черты и мы зафиксируем попытку вызвать самый суровый ответ России. Ну, Байден же понимает, что, минуточка, но если в зоне поражения окажутся российские АЭС, а если нанесен будет удар по нашим городам, с большим количеством там жертв, то мы же можем вообще по-другому рассмотреть эту всю ситуацию. И можем сказать, американское оружие вы поставили, вы виноваты. И мы можем нанести удар по центрам принятия решений. И нам будет наплевать на пятую статью или нет. В этом видео мы разберемся, какие на самом деле поражения терпит Украина в войне с Россией, насколько они серьезны и к чему также они приведут. Где делось 200 тысяч солдат украинских? Ведь некоторые военные эксперты американские заявляют о том, что именно 200 тысяч украинских солдат где-то исчезли из поля зрения американских кураторов. И мы очень мало слышим об украинских потерях, но имейте в виду, что они тоже теряют солдат на протяжении всей этой войны. Они начинали примерно с 200 тысяч. Ну и кто знает, где они сегодня. Также мы постараемся разобраться в том, начал ли Запад сливать Украину, потому что именно так выглядит то, что происходит сейчас. Байден говорит, что Украине, возможно, придется отдать России землю в переговорном урегулировании. А недавно президент Франции Эммануэль Макрон шокировал как Украину, так и весь цивилизованный мир. Он заявил, что Россию нельзя унижать из-за сотрудничества в будущем. Все это мы обсудим в этом крайне важном видео и, как всегда, в самом конце вас ждет самое Важнейшая и интереснейшая информация, поэтому еще раз напомню, смотрите это видео до конца, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, а также подписывайтесь на другие мои крайне важные и интересные ресурсы, ссылки на них как... В описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии, особенно прошу обратить ваше внимание на мой телеграм-канал, ведь там я не только публикую самую свежую и актуальную информацию о том, что происходит как в Украине, так и во всем мире в целом, там еще я и публикую ссылки на видеоролики с моего резервного канала, видеоролики, к которым вы получите доступ в первую очередь, если будете подписаны в телеграме и только потом они уже будут опубликованы на канале основном, то есть этом. Устраивайтесь поудобнее и я начинаю, поехали! Эксперт, занимавшийся вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте при 40 президенте США Рональде Регане, Хьюди Сантис в беседе с журналистом National Interest призвал НАТО подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. По его словам, встав на защиту Украины, Соединенные Штаты и их союзники должны убедить Киев положить конец конфликту, в том числе путем введения ограничений на дальнейшую военную помощь в качестве рычага давления. Эксперт добавил, что Альянс должен подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Десантис добавил, что победа Украины маловероятна и единственной реалистичной целью является достижение результата путем переговоров. Для этого президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники в Восточной Европе и странах Балтии должны согласиться с тем, что Украина будет соблюдать нейтралитет. Ранее бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти призвал Киев как можно скорее начать переговоры с Россией, поскольку ситуация, по его словам, складывается не в пользу Украины. Добавим, что Твитти – боевой офицер. С июня 2001 по июне 2003 -го года он командовал третьим батальоном 15-го пехотного полка во время операции «Иракская свобода», а его часть Task Force была удостоена президентской награды Unit Citation. Я думаю, что война на Донбассе поворачивается в пользу русских, и если вы посмотрите, я особенно говорю о восточной части Донбасса, русские перешли от попыток давить всей своей боевой мощью на Донбасс целиком к владению каждого города по отдельности, будь то рубежные, Лиман, Северодоненск, Лисичанск, они занимают именно эти города и именно так продвигаются вперед. Они не вкладывают туда кучу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию, и именно так добиваются успеха. Да, они начинают добиваться прогресса на востоке Донбасса. Как было официально заявлено, мы собираемся ослабить Россию. Хотя мы так и не определили, что значит ослабление. Разница лишь в том, что у России чертовски большая боевая мощь, намного больше, чем у украинцев. И поэтому нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских. И поэтому мы должны действительно выяснить, что означает ослабление в конечном смысле. И я больше скажу. У украинцев никогда не будет достаточно боевой мощи, чтобы вышвырнуть русских из Украины. Ну и как тогда будет выглядеть конец игры? Если вы реально хотите вернуться к состоянию до 2014 года, тогда мне интересно услышать пути и средства. Потому что с военной точки зрения украинцам не хватает возможности осуществить это. Им просто не хватает этой способности. У них нет никакой боевой мощи. я также хочу напомнить вам, что мы много слышим о российских потерях. И мы очень мало слышим об украинских потерях, но имейте в виду, что они тоже теряют солдат на протяжении всей этой войны. Они начинали примерно с 200 тысяч. Ну и кто знает, где они сегодня. Поэтому им трудно набрать и поддерживать необходимый уровень профессионализма в своей армии. Поэтому надо признать, что им не хватает возможностей и средств, чтобы вернуться к состоянию до 2014 года. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, знаете... Если посмотреть на составляющие, дипломатические, информационные, военные, экономические, нам катастрофически не хватает дипломатической составляющей в попытке разрешить это дело. Если вы заметили, нет даже попыток договориться о каких-то переговорах. Нет никакой дипломатии. И я не считаю, что мы можем это сделать, учитывая, что думает о нас Путин. Это заявление согласуется с публикацией немецкой Der Spiegel. Агентство внешней разведки Германии БНД считает, что украинское сопротивление может быть даже сломлено в ближайшие 4-5 недель. В ряде секретных брифингов за последние дни аналитики БНД отметили, что русские способны каждый день завоевывать небольшие участки территории. БНД считает что российские войска могут взять весь Донбасс под свой контроль уже к августу этого года. Украинские паблики взорвались негодованием. Некоторые даже потребовали от США вернуть России Аляску, типа «тогда и мы отдадим Херсон». А тем временем Байден говорит, что Украине, возможно, придется отдать России землю в переговорном урегулировании. Президент Байден недавно отказался исключить, что Украине придется уступить часть своей территории России, чтобы положить конец вторжению Москвы более трех месяцев назад. «Должна ли Украина уступить территорию для достижения мира?» – спросил репортер Байдена после его замечаний по майскому отчету Джобса. «С самого начала я говорил и делал, но не все согласились со мной». «Ничего об Украине без Украины», — начал свой ответ Байден. «Это их территория. Я не собираюсь говорить им, что они должны делать и не должны делать. Но мне кажется, что в какой-то момент здесь должно быть урегулирование путем переговоров», — добавил президент. «И что это повлечет за собой, я не знаю». «Но в то же время мы будем продолжать ставить украинцев в положение, когда они могут защитить себя», — добавил Байден. А президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале июня, что российские войска в настоящее время занимают примерно пятую часть его страны. Он сказал, «Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий». Военные цели президента России Владимира Путина остаются неясными. Но Байден заявил в феврале, что Путин пытается восстановить бывший Советский Союз, захватив территорию, которой когда-то правила Москва. Подчиненные Байдена все больше выражают открытость к тому, чтобы Украина отказалась от части своих территорий, чтобы успокоить Путина. Например, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила в марте, что она будет предварительно обсуждать этот вопрос. Но неясно, согласится ли Украина на самом деле быть разделенной. Байден, как сообщается, раздражал украинских чиновников в январе, когда он якобы сказал Зеленскому готовиться к мешку Киева, то есть к осаде Киева. Территориальная целостность Украины должна быть гарантирована, заявил Зеленский в марте, когда украинские войска отбили попытку России захватить столицу Киев. То есть условия должны быть справедливыми, иначе украинский народ их не примет. В интервью Newsmax на прошлой неделе Зеленский жестко заявил, мы не готовы уступить ни одну из наших территорий. Потому что наши территории, это наши территории, это наша независимость, наш суверенитет. Вот в чем проблема. Если все дело в ультиматумах, и вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим вас в живых, то это не то, о чем мы можем договориться, добавил украинский лидер. Хотя Байден вливал миллиарды долларов американской помощи и военной техники в Украину, он часто конфликтовал с прозападным правительством страны. Россия вторглась 24 февраля 2022 года, примерно через месяц после того, как Байден заявил на пресс-конференции, что США отреагируют по-другому, то есть менее жестко, если Россия начнет незначительное вторжение. Комментарий, который ужаснул украинских чиновников, один из которых сказал CNN в то время, что Путин чувствует слабость Запада и может воспринять этот комментарий как зеленый свет для атаки. Позже Зеленский сказал, что отклонил предложение США доставить его в безопасное место назначения. «Борьба здесь». «И мне нужны боеприпасы, а не такси», — сказал тогда Зеленский. С 2014 года Украина ведет менее интенсивную войну против поддерживаемых Россией повстанцев в Донецкой и Луганской областях, которые объявили о своей независимости от Киева после того, как протестующие свергли пророссийского президента Виктора Януковича. Администрация Обамы, в отличие от администрации Байдена, решительно исключила российскую территориальную экспансию, обычно ссылаясь на аннексию Крыма России после спорного референдума 2014 года как на попытку аннексии. А недавно президент Франции Эммануэль Макрон шокировал как Украину, так и весь цивилизованный мир. Он заявил, что Россию нельзя унижать из-за сотрудничества в будущем. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу 3 июня в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать. Свое высказывание он объяснил тем, что в будущем странам придется сотрудничать с Москвой. Об этом сообщает Тасс. Нельзя унижать Россию. «Ведь когда боевые действия прекратятся, мы сможем продолжить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», сказал французский лидер. Он выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в этом процессе. В том же интервью Макрон подсчитал, что за последние полгода он провел в телефонных разговорах с российским лидером Владимиром Путиным не менее 100 часов. По его словам, он посвятил столько времени и энергии обсуждению действительно сложной ситуации в Украине. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, появляются ясные свидетельства о том, что США и коллективный Запад либо уже выдохлись, либо пытаются всеми силами затянуть данный конфликт, предоставляя помощь Киеву и в то же время оберегая несчастную в кавычках Россию от чрезмерных унижений, параллельно планируя налаживание отношений с агрессором, хотя война еще и не думает заканчиваться. Они де факто говорят, что у киевского режима нет перспектив, что победа России неизбежна и потому вбрасывают в информационное поле идеи о мирных переговорах для завершения конфликта. Россия же не демонстрирует усталости и, наоборот, готова идти до конца. В этих условиях США и некоторые их союзники рассматривают продолжение помощи Киеву как бессмысленный расход средств. Цель информационных вбросов – Сохранись лицо Запада, склонись Россию удовольствия достигнутым и не идти до западной границы Украины. Например, Италия предложила план урегулирования конфликта в Украине, который предусматривает в частности соглашение между Украиной и Россией по оспариваемым территориям Донбасса и Крыма. И, похоже, соглашение это, по мнению итальянцев, должно быть в пользу России и новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов. Американская The New York Times пишет, что решительная военная победа Украины над Россией, при которой Украина вернет все территории, которые Россия заняла с 2014 года, нереалистична. Если конфликт приведет к настоящим переговорам, то именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения о территориях, которых требует любой компромисс, пишет газета. То есть русским говорят, что надо соглашаться с тем, что они уже завоевали, и таким образом снова заморозить конфликт до очередной команды ФАС со стороны глобалистов, которые стоят как за Байденом, так и за Путиным. Ну, начнем, собственно говоря, сейчас обсуждать данный материал, который вы только что видели, и попытаюсь разложить его по полочкам своей аналитикой. Начнем по порядку, а именно с того, что различные деятели, в основном западные, заявляют все чаще и чаще о том, что Украина проигрывает эту войну, и что... Нужно задумываться о переговорах с Россией, пока еще не поздно, пока еще Россия не захватила еще больше территории Украины. Да? Эм, ну и собственно говоря, многие скажут, ну кто-то там что-то говорит и что тут такого. Вот Байден э, намекал якобы на какие-то там переговоры, но прямо ничего не говорил и это действительно так. Но если мы возьмем заявление различных военных экспертов из правительства США, э, каких-то военно начальников, и так далее, вот которые были представлены в выше приведенной видео вставке Если мы возьмем высказывания различных политиков, в том числе и высочайшего уровня европейских политиков, таких как, к примеру, Эммануэль Макрон, то здесь нужно четко понимать, что никто из них, абсолютно никто из них не будет в этом плане, ничего говорить от себя без э, разрешения Вашингтона. То есть все, что говорится как в Европейском Союзе, так и тем более в самих штатах, э, якобы независимыми экспертами, все это не независимо. Еще раз повторюсь, все это идет с подачи из одного единого центра, я бы даже не сказал, что из Вашингтона, а от тех, кто стоит как за Вашингтоном, так и за Москвой. Все идет, в принципе, для меня абсолютно ожиданно, потому что, если вы смотрите меня достаточно давно, то в одном из предыдущих видеороликов вы знаете, что я говорил о том, что Украина начинает наступление. И это действительно было так. На некоторых участках фронта Украина, в частности в Харьковской области, украинские войска дошли даже до российской границы. После чего чудесным образом поставки зарубежного оружия затормозились. И украинская армия начала проигрывать, россияне снова начали отодвигать украинские войска к Харькову, таким образом Харьков изначально вышел из зоны обстрелов российской армии, а затем снова в эту зону вернулся. И ситуация, собственно говоря, практически вернулась на круги своя. То есть снова отодвинули украинцев от российской границы. Более того, на Донбассе идет серьезное наступление. Северодонецк под серьезной угрозой. Некоторые говорят, что он практически взят. Некоторые говорят, что он еще не взят, но скоро Северодонецк якобы возьмут и так далее и так прочее. И как бы там ни было, в любом случае все эти проблемы у украинской армии возникли из-за того, что по каким-то причинам поставки зарубежного оружия затормозились. Затормозились они потому, что целью, главной целью всей этой войны и тех глобалистических структур, которые за ней стоят, является ее затягивание. В первую очередь для того, чтобы достигнуть определенных, опять же, глобальных задач, которые те, кто это все затеял, перед собой поставили. Одна из этих задач как раз таки вызвать как мощнейший экономический кризис для переустройства мировой экономики, так и глобальный голод, который, собственно говоря, и является этим самым пресловутым третьим всадником апокалипсиса. Голод этот уже наступает. Если вы следите за новостями, то вы наверняка об этом слышали, то что из-за дефицита украинского зерна, в частности в странах Африки в первую очередь, начинается небывалый голод, потому что именно украинским зерном эти страны в первую очередь снабжались. Этот голод вызовет опять же, небывалую миграцию в западные страны и еще много других сопутствующих проблем, что опять же еще больше ударит по экономикам развитых стран и так далее и так проще. Все это абсолютно спланировано и договорено между обеими сторонами. Как западной, так и российской. Я в этом абсолютно убежден. И соответствующие доводы, почему я так считаю, я еще вам приведу сегодня. Также вот если взять все эти высказывания по поводу того, что Украина уже проигрывает, что ей нужно срочно садиться за стол переговоров и так далее и так прочее, дабы прекратить войну, они тоже направлены на то, чтобы затянуть, не прекратить, а именно затянуть этот конфликт. Ведь президент Зеленский эм, неоднократно заявлял и абсолютно четко заявлял, что ни в коем случае Украина не отдаст по крайней мере те территории, которые были завоеваны Россией после 24 февраля 2022 года и в этом по независимому Опросом его поддерживает большинство украинского народа. Поэтому, если он на это и пойдет по каким-то причинам, для Зеленского это будет означать смертный приговор. Поэтому я ну, очень сильно сомневаюсь, что он пойдет на нечто подобное. Ведь это будет тем более не прекращение войны, а опять ее замораживание в текущую фазу. То есть в такую фазу, как было 8 лет на Донбассе, только теперь Россия будет владеть гораздо большим количеством территорий. Ну и соответственно у нее будет время, дабы восстановиться после тех потерь, которые она понесла вот за эти уже более чем три месяца войны. И это еще одна из причин, по которой войну пытаются затянуть, Ведь Россия сейчас не в состоянии начать полномасштабную Третью мировую войну глобального масштаба, так как, еще раз повторюсь, потери она понесла грандиозные, даже по официальным российским данным, я уже молчу про эти данные, которые сейчас на ваших экранах украинские, со времен Второй мировой войны, за такой промежуток времени Россия не несла подобных потерь. А план был, как я считаю, в итоге все-таки развязать Третью мировую, поэтому от затягивания войны как раз-таки опять же, идет на руку России все высказывания этих зарубежных политиков идут на руку России этим самым они дают понять что они как бы не просят в принципе чтобы прекратить войну даже вернее затормозить правильно сказать эту войну даже путем вот отдачи украинских территорий вот так вот непрозрачно на это намекают не только Кремлю а всей остальной общественности и начинают эту общественность к этому готовить но я убежден, опять же, что абсолютно э, поставки оружия Украине не прекратятся. Ведь тогда ненароком российская армия может слишком быстро прекратить эту фазу войны в Украине и завоевать ее. Э, поставки снова начнут нарастать, как только российская армия будет добиваться более серьезных успехов на фронте, для того, чтобы эффективнее эту армию сдерживать. Как только э, перевес будет на стороне, будет переходить на сторону украинцев, поставки оружия тоже по чудесным причинам со стороны Запада будут опять же приостанавливаться. И вот таким образом Запад абсолютно контролирует эту войну, контролирует в плане ну, просто поставками вооружений. Как бы странно это не звучало, но сейчас целиком и полностью эффективность украинской армии зависит от западного вооружения. И украинская страна сама это абсолютно не скрывает. Так что в руках Запада, вернее, тех, кто стоит, еще раз повторюсь, как за Западом и за Россией, сейчас серьезнейший инструмент, который полностью контролирует эту военную кампанию. Также есть много вопросов по отношению к Путину, касаемо того, почему он не наносит удары, почему вообще Россия не наносит до сих пор удары по центрам принятия решений в том же Киеве. Вот, до меня до сих пор это не доходит. Ну, Байден же понимает, что, минуточку, но если в зоне поражения окажутся российские АЭС, а если нанесен будет удар по нашим городам с большим количеством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 и критически взглянуть на нее со стороны то логически создается вопрос что казалось бы россии должно быть выгодно как и всем остальным как можно быстрее закончить эту войну потому что кто бы что ни говорил очень много россиян там также гибнет верите вы в это россияне сейчас к вам обращаюсь или нет но это правда вы можете не верить даже украинской статистике даже по вашей статистике которая очень скудная много гибнет русских страдает очень сильно экономика россии и так далее и так проще я уже молчу что уничтожают и стираются с леса земли. Украинские города гибнут женщины и дети ни в чем не повинные. Но ну, уничтожение политического руководства Украины как минимум очень сильно приблизило бы конец этой войны. Я думаю, с этим очень тяжело поспорить. Но если они будут, они будут поставляться. Из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения которых у нас достаточно для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Наверняка у России есть соответствующие военные инструменты, которые могли бы нанести такой удар по тому же правительственному кварталу Киева, причем уже давным-давно могли это сделать, но этого не делается. Я уже молчу, что серьезно не уничтожаются пути поставок западного оружия. Где-то для вида просто бьется по каким-то железнодорожным узлам, но большинство ракет летит в какие-то мирные здания, школы, детские сады, хотя я абсолютно убежден, что у России есть возможности бить по узлам снабжения более точно и как можно и гораздо более чаще. Но этого не делается. То есть все эти факты указывают на то, что Россия, так же как и Запад, заинтересованы в затягивании этого конфликта, опять же для достижения многих глобальных целей. Но что касается того, что вот многие западные деятели, скажем так, все чаще, чаще и чаще громче, и громче говорят о том, что Украина чуть ли не на грани поражения, то с этим можно очень серьезно поспорить. И если вы не верите мне в этом плане, то послушайте хотя бы, опять же, ярого патриота России. Я неоднократно привожу его высказывания в своих видеороликах, потому что считаю, что этот человек, первое, высказывается абсолютно объективно об этой ситуации. И второе, мои данные с фронтов, а там есть также мои люди на месте в Украине, которые воюют, абсолютно совпадают с данными этого человека. Это, опять же, Гиркин, он же Стрелков бывший министр обороны так называемой ДНР, человек, который по сути являлся в свое время ключевой фигурой, повлиявшей на успех операции России на Донбассе в 2014 году. Ну и вот предлагаю вам послушать его последнее высказывание касаемо ситуации на фронте в Украине. Внимание на экраны. То есть фактически можем как бы подвести черту под предыдущим месяцем, когда предыдущий этап операции был конкретным, то есть конкретнее некуда. Ну, и поскольку сегодня, насколько я понимаю, исполнилось 100 дней сначала так называемой специальной военной операции, то можно подвести как бы итоги и за первые 100 дней, если только коротко. Так, итоги второго конкретного этапа, российские войска совместно с Народной милицией ДНР ВНР, в течение месяца пытались разгромить донецкую группировку противника, сумели нанести ей несколько тактических поражений, но свою главную задачу не решили. Противник из территории Донбасса не отброшен. Большая часть тех территорий, которые имелись в распоряжении противника перед началом операции, в его же распоряжении и остались. На главном направлении удара, под «Изюмом», несмотря на тактические продвижения, основных целей операции, то есть выход в оперативный тыл Донецкой группировки, не достигнуто. Войска не сумели даже продвинуться до предместий Славянска и Барвенкова. Операция там завязла. Поэтому основной удар был перенесен на более, узкую, на уз, на более узкий участок фронта и более уязвимой с точки зрения прикрытия украинскими войсками и укреплениями. Соответственно, российским войскам удалось взять Красный Лиман, удалось домучить Попасную, взять ее, и после взятия Попасной очистить от противника значительный участок территории на Светлодарской дуге за счет того, что противник оттуда просто отступил. Ну и можно, в принципе, говорить о том, что взят Северодонецк, город уже практически большая его часть от 85 до 90% под контролем российских войск. Хотя еще в пригородах и в промышленной зоне остаются украинские войска, но, в общем-то, они отходят, они признают, что они отходят. Видимо, сражение именно за Северодонецк закончено.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 Тактические успехи есть, стратегической победы нет. Соответственно, российское наступление сейчас в значительной степени выдохлось, в связи с естественными причинами, в первую очередь с понесенными в ходе наступления в живой силе, потерями в живой силе и технике. То, что выбить противника с Донбасса не удалось, я думаю, ясно даже самому тупому генералу в нашем генеральном штабе. То, что надо каким-то образом менять направление удара, наверное, тоже ясно. То есть он также подтверждает, что Россия имеет определенные тактические успехи. Но это ни в коем случае не повлияет в глобальном плане на эту войну. То есть э, те цели, которые м, ну, явно были поставлены изначально, касающиеся завоевания всей Украины и движения далее на запад, то есть там, на Польшу, либо на страны Припалтики, э, эти цели ну, м, неосуществимы в данной ситуации э, без э, хотя бы частичной мобилизации в России. Вот, Ну и этой мобилизации до сих пор нет, как я считаю, опять же по, причине, по той причине, что войну выгодно затянуть. Первая, вторая мобилизация не решила бы фундаментальных вопросов, заключающихся в том, что российская армия все-таки не готова на данном этапе вести противостояние, открытое противостояние с НАТО. Что бы там ни говорили российские пропагандисты, на Украине сейчас в Украине сейчас российская армия воюет в первую очередь с украинцами. Там есть какие-то иностранные наемники, куча западного оружия, но тем не менее в основном воюют с украинской армией. А вот к НАТО они, ну, если говорить объективно, еще не готовы, как показала практика. И вот опять же этот конфликт в Украине стал определенной тренировкой в то же время и проверкой реальной боеготовности в настоящих боевых условиях потому что учение учениями но вот в настоящих боевых условиях чтобы проверить готовность армии это просто уникальная возможность которая сейчас открылась как для российской армии так и для запада в плане проверки своих вооружений в европейской местности в полномасштабной войне ну и вот эта проверка э, идет полным ходом. Когда она завершится, тяжело сказать на данный момент, но то, что война перешла в затяжную фазу, ее будут затягивать как можно более... Дольше, это у меня сейчас не вызывает практически никаких сомнений. Если подвести краткий итог, то цель этого затягивания, на мой взгляд, заключается, еще раз напомню, как в том, чтобы дать время российской армии привести себя в порядок, провести работу на, над ошибками, поставить под ружье как можно больше людей, и потом уже из вялосикущей войны в Украине перенести этот конфликт и на всю территорию, как минимум Европы, может и мира. Цель этого заключается, опять же, в первую очередь, в сокращении населения планеты, во вторую очередь, в выходе из глобального экономического кризиса, который уже наступает, вот он сейчас будет, наступит пару лет, он будет иметь место быть что абсолютно переформатирует существующий мировой порядок в финансовой сфере. А потом, чтобы выйти из этого кризиса, нужна будет полномасштабная война. Ведь, напомню вам, Вторая мировая в свое время помогла выйти из великой депрессии то есть из того глобального экономического кризиса который начался в 30-е годы прошлого столетия и полностью закончился именно с началом второй мировой войны потому что начала на полную мощность работать промышленность пошли кредиты потом на восстановление европы и так далее и так проще все это помогло завершить кризис и вот история опять повторяется причем все очень похоже в то время в прошлом веке когда гитлер начал свою военную экспансию он сначала Захватил Австрию, потом Чехословакию. И на тот момент его еще не хотели злить, пытались с ним договориться. Призывали к тому, чтобы не унижать гитлеровскую Германию. То есть все как под копирку, как сейчас с Путиным и с путинской Россией. То есть времена меняются, но методички глобалистов остаются одними и теми же. весь в 40-х годах прошлого столетия, вернее в конце 30-х, только когда Гитлер напал на Польшу, только после этого уже ему была объявлена полномасштабная война, и то на тот момент только Франции и Британии. Америка долгое время оставалась в стороне. И сейчас очень похоже развивается ситуация, друзья. Я не говорю, что после Украины Польша может быть следующей, но... Вполне вероятно, это могут быть и страны Прибалтии, потому что вот соответствующие уже законы выносятся на рассмотрение в Государственной Думе Российской Федерации. Вот опять же на ваших экранах соответствующий скриншот листа А4, да, на котором написано, что вот соответствующее, это как бы соответствующее постановление или закон внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. Итак, если процидировать, федеральный закон об отмене постановления Государственного Совета СССР о признании независимости Литовской Республики. Статья 1. Постановление Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 года номер ГС-1 о признании независимости Литовской Республики отменить. Статья 2. Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования и данное предложение на рассмотрение внес депутат из путинской партии Единая Россия Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Ну что, наверное нужно готовиться к очередным сказкам о том, что Литва это исконно русские территории. То есть все к этому идет. Но опять же, России нужно время, чтобы привести армию в порядок, поэтому война переходит в затяжной период, к сожалению, для Украины, потому что для Украины это наихудший сценарий, потому что пока вот эта вялотекущая война будет на Украине, даже если подпишется какой-то мирный, Договор, простите, в Украине, конечно. Даже если подпишется какой-то мирный, в кавычках, договор, типа Минска-3. Э, но это будет страна, которая постоянно находится на грани очередной полномасштабной войны. И, соответственно, никакие инвесторы не будут вкладывать туда деньги. Никакого толком нормального и эффективного восстановления страны можно в этом периоде не ожидать. То есть это будет такая большая серая зона, которая подвешено в воздухе, к сожалению большому, и для меня в том числе, потому что родители моей жены живут на украине много знакомых там у моих детей украинское гражданство ну и вот такое друзья но приходится констатировать эти факты которые еще ни в коем случае не являются данностью ведь украинская армия уже успела удивить очень сильно э, как российскую армию так и глобалистов в целом потому что я думаю что задумка была такая чтобы как можно быстрее взять всю украину под контроль или ее большую часть но э, я считаю что удалось меньше чем то, на что рассчитывалось, чем то на что рассчитывалось. Благодаря самоотверженности и профессионализму украинской армии. Вот. Поэтому, конечно, есть шанс, что небольшой шанс, что получится победить в этой войне, оставив этот конфликт в рамках Украины и выгнать оттуда русских. Но шанс это тает с каждым днем, смотря на то, что происходит в информпространстве и вообще в мире, смотря на то, насколько Запад манипулирует ситуацией в Украине, благодаря поставкам оружия, то есть захотели, чтобы Украина чуть продвинулась вперед, ускорили поставки, захотели, чтобы Россия чуть продвинулась вперед, притормозили поставки. И исходя из этого, я э, все больше прихожу к пониманию, к прискорбному пониманию того, что э, вот эти вот негативные сценарии, все больше и больше э, с каждым днем набирают шансов к реализации. Еще раз повторюсь, к сожалению. Но поживем, увидим, что будет. В любом случае уже многие украинцы в шоке от того, что вот идут такие заявления о пропаже. 200 тысяч солдат, к примеру, да. Ну, если прокомментировать это коротко, то, конечно, это абсурд и бред, но куда могли пропасть 200 тысяч солдат. Но такие вбросы идут, и инициаторами их, я уверен, являются не кто-нибудь, а как американское правительство, так и в первую очередь все, кто стоят за ними. А хозяева в завершении разговора, еще раз повторюсь, как у Москвы, так и у Вашингтона одни и те же, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Что ж, друзья, спасибо за просмотр. Еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, в такой динамично развивающейся европейской стране, как Польша, я могу вам предоставить эту работу. Сейчас нужны в первую очередь сварщики, специалисты, ну и многие другие специалисты на другие специальности, в том числе и разнорабочие, со списками всех работ, которые мы предоставляем. Вы можете ознакомиться, пройдя, эм, опять же, по ссылочке, которая в описании к этому видео на наш сайт, там будут расположены подробные списки всех актуальных работ. Там же будут номера наших специалистов по трудоустройству, рекрутеров и координаторов. Проходите, обращайтесь к ним также, и они будут вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Мы помогаем полностью с оформлением всех необходимых документов для вашего приезда в Республику Польша. Легального здесь трудоустройства и, соответственно, легального проживания тут. И наши услуги абсолютно бесплатны. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя. И надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.